Добрый вечер и добро пожаловать сегодня вечером к Такеру Карлсону. Вы часто слышите, как люди говорят, что у вас не может быть страны без границ. У вас не может быть страны, если у вас нет границ. Но это относится и к воздушному пространству, которое само по себе является своего рода границей. Таким образом, поддержание контроля над небом над Соединенными Штатами, принятие решения о том, кто входит и выходит и на каких условиях. Это одна из самых основных обязанностей Пентагона, и так было с тех пор, как появилась авиация. Если бы вы летели на своей сесне в ограниченном воздушном пространстве в некоторых частях этой страны, американские военные подняли бы в воздух реактивные самолеты и могли бы сбить вас. Так что это немалое нарушение, если, конечно, вы не являетесь представителем китайского правительства и не управляете огромным белым дирижаблем, предназначенным для слежки за американскими ядерными установками. В таком случае вы могли бы расслабиться. У вас есть друзья в Белом доме. С вами абсолютно ничего не случится. Теперь это невоображаемый сценарий. Мы не строим догадок. Мы знаем, что это правда, потому что мы видим это прямо сейчас. Как вы, наверное, слышали, огромный воздушный шар шпион размером с несколько школьных автобусов пролетел над Центральным Китаем в настоящее время, как мы думаем, дрейфует над континентальной частью Соединенных Штатов. Вчера он прошел над военно-воздушной базой «Мальмстрём» в Монтане. Это одно из трех мест в этой стране, где размещены межконтинентальные баллистические ракеты Менетмен 3 К сегодняшнему полудню китайский аэростат «Шпион» добрался до Канзас-Сити. И там, в небе над этим городом, пилот, летевший на частном самолете на высоте 47 футов, был близок к тому, чтобы врезаться в китайский аэростат «Шпион». Брошенный аэростат дрейфует по течению сказал он в уведомлении другим пилотам поблизости. Но это был не брошенный аэростат. Это был аэростат, управляемый Китаем. Другими словами, здесь мы имеем иностранный военный самолет над нашей страной, шпионищий за нашими важнейшими оборонными объектами и представляющий угрозу гражданской авиации. Это кажется большим событием. Если вы хотите знать, насколько это важно, подумайте, как бы мы отреагировали, если бы это сделал Путин. Если бы это был российский шпионский шар. У вас был бы самый короткий новостной сюжет в мире. Российский шпионский шар замечен у берега. Мобилизованы все военно-воздушные силы США, воздушный шар превратился в пар за считанные секунды. Так что нет, не было бы много споров о том, что делать с российским воздушным шаром шпионом Мы бы уничтожили его мгновенно, как и любое враждебное иностранное вторжение. Но все оказалось немного по-другому, когда это китайский воздушный шар-шпион. Насколько нам известно, Владимир Путин никогда не посылал наличные сыну наркоману Джо Байдена. Ему вероятно следовало бы это сделать. Оглядываясь назад, это было бы очень мудрым вложением средств. Китайское правительство, как всегда, долго думая, отправило наличные деньги сыну наркоману Джо Байдена и, по видимому, самому Джо Байдену. И это окупилось. Посмотрите, как какой-то робот из Пентагона говорит вам, что вы не имеете права ничего знать об этом китайском воздушном шаре-шпионе. Вы думаете, что вы гражданин или что-то в этом роде? Вот оно. Положение воздушного шара засекречено? Фил прямо сейчас, чего мы не собираемся делать, так это выяснять местоположение воздушного шара по часам. Опять же, мы внимательно следим за ним. Как я уже упоминал, он находится над центром континентальной части Соединенных Штатов. Это примерно все, что я могу сказать. Я понимаю, что веду себя удобно, но поскольку общественность не имеет права знать. У общественности, безусловно, есть возможность посмотреть в небо и увидеть, где находится воздушный шар. Общественность имеет право смотреть на небо. Идите и посмотрите на солнце. Это то, что только что сказал парень. Чего вы вы не слышали так этой лекции о том, что китайские военные представляют угрозу нашей демократии и нашему американскому образу жизни. Это не похоже на то, что китайцы вторглись в Украину. Нет, только в нашу страну. Так что ничего страшного. Перестаньте задавать вопросы. Джо Байден, конечно же, занял сегодня ту же самую позицию. Смотрите. Помните, какой была экономика, когда я сюда попал? Рабочие места сокращались, инфляция росла. Мы здесь ни черта не производили. Мы испытывали реальные экономические трудности. Вот почему я этого не делаю. Господин президент, когда и как вы вспомните о воздушном шаре? Когда и как вы вспомните о воздушном шаре, господин президент? Обратите внимание на общие улыбки. Пройдите сюда, господин президент. Они знали, что не собираются отвечать на вопросы по этому поводу. И это поднимает гораздо более серьезный вопрос, а именно почему. Что здесь происходит? Что еще они знают, но отказываются нам рассказать? Сегодня источники в Пентагоне признали, что администрация Байдена фактически отслеживала этот китайский шпионский шар в течение нескольких месяцев с тех пор, как он покинул Китай. Это означает, что они наблюдали, как он плыл над Тихим океаном, Они наблюдали как он пролетел над Алиутскими островами и вошел в американское воздушное пространство. И в любое время они могли сбить его над водой, кстати, не рискуя жизнью на Земле. Но они этого не сделали. Почему они этого не сделали? Никто не скажет. Вместо этого робот-попечитель Пентагона предложил такое объяснение. Это одно из самых глупых объяснений, когда-либо высказанных с трибуны в Вашингтоне. Вот оно. Вы сказали, что это нарушение нашего воздушного пространства, так почему бы не сбить его? Мы оценили, что он не представляет опасности для людей на Земле, поскольку в настоящее время пересекает континентальную часть Соединенных Штатов. И поэтому из-за чрезмерной осторожности, осознавая потенциальное воздействие на гражданских лиц на Земле от поля обломков. Прямо сейчас мы собираемся продолжить мониторинг и рассмотрение вариантов. Таким образом, американские военные фактически защищают вас, позволяя китайскому шпионскому воздушному шару парить над нашими ядерными объектами. Это в общей сложности оскорбительно нелепая серия предложений. В них нет никакого смысла. Но позиция администрации в отношении китайского воздушного шара шпиона становится не просто смешной, но и пугающей, когда вы узнаете, что это не первый китайский воздушный шар шпион. Другие китайские воздушные шары шпионы пролетали над этой страной, и Пентагон их тоже не сбивал. Вы, вероятно, этого не знаете? Потому что никто не сообщил об этом общественности. Существование этих китайских аэростатов шпионов было засекречено. По-видимому, это до сих пор засекречено. Докладчики Джо Байдена из Пентагона сегодня не сказали об этом ни слова, как вы только что видели. И, кстати, это не только китайские шпионские шары над этой страной, но и многие другие страны. Почти идентичные китайские шпионские шары были отправлены китайскими военными в воздушное пространство Японии, Индии и Филиппин. И по крайней мере один случай, вероятно, все случаи, по крайней мере один, о котором мы знаем, надвои. Объектом. Так что китайские аэростаты-шпионы на самом деле довольно дороги в изготовлении и есть дипломатический риск при их размещении над воздушным пространством других людей. Мы видим, как это происходит сейчас. Так что не делайте этого по прихоти. Эй, давайте пошлем воздушные шары шпионы над Соединенными Штатами. Вы делаете это не просто так. Вопрос в том, в чем причина. Мы постараемся докопаться до сути, если сможем. Сейчас к нам присоединился кое-кто, кто уделял много внимания слежке. Его зовут Николас. Он бывший главный специалист по программному обеспечению. ВВС США. Большое вам спасибо, что пришли. Как вы думаете, что здесь происходит? Каково ваше лучшее предположение? Вы фактически видели самый большой эксперимент из Китая, где они в первую очередь получили, вероятно, очень высокий уровень изображения этих сайтов в высоком разрешении, не так ли? И имейте в виду, что воздушный шар находится на высоте 60 футов, так что они могут получать более качественные снимки объектов с более высокой четкостью изображения. Конечно, воздушный шар также работает намного медленнее, чем низкоорбитальный спутник. Кроме того, вы видели способность Китая понять, как быстро мы можем обнаружить воздушный шар, а также отреагировать на него, а также получить некоторое представление о наших возможностях радиоэлектронной борьбы. И, наконец, конечно, вы видели, как Китай получает некоторое представление, когда речь заходит о способности понять, как руководство Пентагона и Белого дома способно отреагировать на это are able to respond to this. Я думаю, что ваше последнее замечание особенно интересно. Поэтому вы должны знать, когда запускаете воздушный шар «Шпион» размером с несколько школьных автобусов, что кто-нибудь его увидит. И тогда вы узнаете, есть ли у страны воля противостоять вашему вторжению в их воздушное пространство. Вы это хотите сказать? Абсолютно верно. Но это также интересно, потому что я не думаю, что они пытались спрятать воздушный шар. Таким образом, они, вероятно, пытались проверить нас больше, чем что-либо еще, и пытались увидеть, насколько быстро мы способны реагировать. А также посмотреть, какими возможностями мы обладаем, когда речь заходит об электронном благосостоянии. Потому что это также возможность для нас скрыть некоторые данные, которые они пытаются собрать, когда дело доходит до запролет над базой ВВС. Как мы уже говорили минуту назад, и это не получило широкого освещения в американской прессе, но воздушные шары такого рода из Китая были замечены над множеством разных стран. Мы получаем сообщение прямо сейчас, когда мы разговариваем, что один из них был замечен сегодня вечером над Латинской Америкой, где-то в Латинской Америке. Вас это удивляет? Это не удивительно, очевидно. Мы знаем, что у них есть несколько случаев, активности этих воздушных шаров. На самом деле, все случаи их использования были на территории США. Так что это даже не первый раз, когда это происходит над Соединенными Штатами. Удивительно. Николас, большое вам спасибо, что пришли на место с такой точки зрения. Я ценю это. Спасибо вам. И так, как мы уже говорили, этот китайский воздушный шар-шпион привлек внимание большинства американцев вчера, когда он был замечен пролетающим над военной базой штата Монтана. Базой с межконтинентальными баллистическими ракетами. Теперь Пентагон не сообщал об этом губернатору Монтаны до тех пор, пока воздушный шар не оказался над Монтаной. Конечно, они должны были знать, потому что они следили за нами с Китая, но они не сказали Грегу Джанфорте, который является губернатором этого штата и считается, мы не можем сказать, что мы там не живем, одним из лучших губернаторов в стране. Мы рады, что он присоединился к нам сегодня вечером. Губернатор, спасибо, что пришли. Они знали, что это надвигается на ваш штат. Вы глава исполнительной власти своего штата. Почему вам никто не сказал, как вы думаете? Когда меня проинструктировали, этот медленно движущийся воздушный шар находился в сотнях миль от Монтаны. Он уже пролетел рядом с базой ВВС и шахтами МБР. Когда мне наконец сообщили, что он пролетел над нашим самым густонаселенным городом, его заметил фотограф в аэропорту. Это странно, это наводит на мысли об обмане. Конечно, если вы федеральное правительство, вы предупреждаете правительство штатов, вы глава правительства своего штата, когда происходит что-то подобное. У вас есть какое-нибудь представление о том, какая здесь может быть предыстория? Я не знаю, я просто знаю, Такер, если бы это зависело от жителей Монтаны, эта штука была бы снята с неба в тот момент, когда она вошла в наше суверенное воздушное пространство, и она явно находилась там какое-то время. Он движется не так быстро. Да. К сожалению, 308-й не простирается на 60 футов. Так что вам действительно нужна какая-то ракета. Почему вы так думаете? Вот в чем действительно вопрос. С вашей точки зрения, это довольно ясный пример того, что мы знаем, что делать дальше. Сбейте его. Как вы думаете, почему они этого не сделали? Я не уверен. Изначально на брифинге, который я получил в начале недели, они подумывали о том, чтобы сбить его с неба. По какой-то причине они этого не сделали. Теперь ясно, что это попало на стол президента. Ему были предоставлены варианты действий. По какой-то причине он решил не действовать. И, к сожалению, результатом этого стало то, что американцы оказались под угрозой, а наши враги осмелели. Удивительно. Губернатор, я ненавижу вытаскивать случайное видео из интернета и просить вас отреагировать на него, но это идет по кругу. Похоже, это есть в социальных сетях. Видео взрыва над вашим штатом показывает нечто похожее на дымовой след в небе. Мы даже не можем догадаться, что это такое. У вас есть какая-нибудь информация по этому поводу? На данный момент нет. Я был уведомлен об этом за несколько минут до того, как мы вышли в эфир. Мы следим за ситуацией. Я разговариваю с нашей национальной гвардией, чтобы выяснить, есть ли у них дополнительная информация. Я уверен, что меня проинформируют здесь в течение следующего часа. Последний вопрос. Объяснение администрации, как я знаю, вы слышали, заключается в том, что мы не сбивали этот самолет над Монтаной. Потому что боялись, что обломки причинят вред людям на земле в Монтане. Но я слышал, как вы сказали, что, будучи губернатором Монтаны, вы бы сбили его. Так что это не так. Это не та проблема, которая помешала бы вам действовать. Такер, вы были в Монтане. Восточная Монтана, вероятно, одно из лучших мест, чтобы снять это. Мы могли бы сдержать это. Мы могли бы выяснить, в чем на самом деле заключалась миссия, восстановив всю электронику, находящуюся на этом воздушном шаре. Опять же, если бы американцы запустили воздушный шаршпион над Китаем, как вы думаете, он все еще был бы в воздухе? Конечно, нет. Мы должны были принять меры. К сожалению, сегодня мы ободрили нашего врага. Это совершенно правильно. И это только один момент. Губернатор, я ценю то, что вы пришли сегодня вечером. Спасибо вам. Мне очень приятно. В школах всегда было насилие, но с тех пор, как Джордж Флойд умер, и власти решили, что некоторых людей нельзя удерживать от причинения вреда другим людям. Мы будем игнорировать преступность. И это действительно то, что они решили. В школах значительно возросло число жестоких избиений, некоторые из них на расовой почве. Потому что, опять же, многие школы перестали дисциплинировать учащихся из малообеспеченных слоев населения. Последнее избиение произошло в школьном автобусе в штате Флорида. Это ужасно. У Кевина Корка есть эта история для нас сегодня вечером. Подождите, это что-то такое, Такер. Добрый вечер, мой друг. И одно слово, честно говоря, это приводит в бешенство. И это одна из многих причин, по которым так много родителей, которые могут это сделать, сейчас отказываются от некоторых школ жестокое нападение. Ученица Майами Дейт арестована после избиения той маленькой девочки в школьном автобусе. На самом деле это произошло в среду. По меньшей мере двое несовершеннолетних были причастны к нападению на маленькую девочку. Один из них, как вы можете видеть, мальчик, о котором Фокс узнал сегодня вечером, фактически будет обвинен в нападении. Однако это важно, полиция школ Майами Дейт, по-видимому, дала только 14-летнему подростку, личность которого не установлена, гражданскую справку. Несмотря на то, что в этой ситуации они имеют полное право направить угол уголовное дело в окружной прокурор, и даже предъявить ему обвинение как взрослому, поскольку это явно было нанесение побоев или нападения. Школьный округ также заявляет, что будет дисциплинировать других учеников, участвовавших в видеосъемке драки в том автобусе. В нем участвовали студенты из Кокосовой Пальмы, Академии кей и Хоумстеда. Там есть мама, ее зовут Дженни, она говорит CBS Майами. Это радиостанция в Майами, штат Флорида. Она говорит им, что в том автобусе напали на ее 9 дочь и 10 сына. Она говорит, что физически Такер, сегодня вечером с ними в основном все в порядке. Но она признает, что они явно травмированы. Кстати, это видео 18 мая было опубликовано тысячи раз и собрало более 16 миллионов просмотров. Это отвратительно, смотрите действительно печальный комментарий Такер. Кевин Корк, я ценю этот репортаж. Спасибо вам. Можете не сомневаться. Так что если вы поедете в любую либеральную часть страны, вы увидите много людей, у которых могут быть психические заболевания. Это выглядит именно так. На улице они в масках. Но может быть и другое объяснение того, почему они носят маски снаружи. Действительно интересно. Новое исследование показало, о чем мы собираемся рассказать вам дальше. Плюс шокирующая история, разлетевшаяся по всему интернету. Мужчина был уволен за отказ носить маску во время работы на улице. Этот человек присоединяется к нам следующим, чтобы поделиться тем, что с ним случилось. Мы сейчас вернемся. И они были ошеломлены, когда я сказал им, что больше не хочу носить маску. А затем они изменили свою историю. И, по-видимому, это жизнеспособная политика, потому что я был уволен. Вы, вероятно, живете в хорошем месте среди разумных людей, которые верят в науку и не мучаются глубокими неврозами, которые искажают их поведение до неузнаваемости. Вы, вероятно, не часто видите снаружи людей в масках. Но это означает, что вы живете не в богатом районе Калифорнии, где люди все еще носят маски, не потому, что они боятся ковида «пожалуйста», а потому, что слуги в масках означают «ну, могущественных хозяев». Вы помните, как Нэнси Пелоси во время сбора средств вздремнуло, всем слугам было велено закрыть лица крестьянин. Майкл Оксфорд не крестьянин и не серфер. Он человек с чувством собственного достоинства, рабочий человек. Он устанавливал оборудование для умного дома в Пасифик Хайтс, районе в Сан-Франциско, где живет Нэнси Пелоси, и ему сказали, что он должен носить маску во время работы. Поскольку он уважает себя, он отказался. Поэтому его уволили за то, что он не носил маску. Оксфорд записал это видео в своей машине сразу после этого. Итак, меня только что уволили. Меня уволили за то, что я отказался носить маску. Да, февраль 2023 года. Меня уволили за то, что я отказался носить маску. Они по сути сказали мне, что нам нужно расстаться, если я не хочу соблюдать правила. И я сказал им, что не ухожу.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 Я не хочу надевать маску или связывать ноги, если уж на то пошло, или кланяться. Человек с чувством собственного достоинства, мы хотели с ним поговорить. Мы разыскали Майкла Оксфорда. Сейчас он присоединяется к нам вместе со своим адвокатом Трейси Хендерсон. Спасибо вам обоим за то, что пришли сегодня вечером. Поздравляю вас, Майкл. Расскажите нам, что было у вас на уме, когда они сказали, что слуга носит маску. Большое спасибо, что пригласили меня, Такер. Конечно. Первое, что пришло мне в голову, было, я действительно собираюсь поставить сюда ногу. Я просто решил это сделать, я не думал, что это обернется тем, что меня уволит, а затем я окажусь на Такере Карлсоне. Но, по-видимому, все, что вам нужно сделать, чтобы отличаться от других в этой сумасшедшей части Калифорнии, это просто сказать, что я не собираюсь надевать маску. Это всем промыли мозги. Нет, это абсолютная правда. Если бы вы были на горе Шаста, в Альпах Тринити или посреди долины Сан-Хакин, вас, вероятно, не попросили бы надеть маску. Это ваше предположение? Абсолютно верно. Да, верно. Значит, это в Пасифик Хайтс. Трейси, я должен спросить вас, можете ли вы уволить кого-нибудь за то, что он не носит маску, или недостаточно послушен, или лижет во ноги? или делает то, что они хотят, чтобы вы делали в Пасифик Хайтс? Это разрешено? Нет, это величайшая мистификация в истории Калифорнии. На это никогда не было законного мандата. И любой работодатель, который думает, что он был и что он может санкционировать экспериментальный медицинский продукт, является фашистом. Руководство Департамента общественного здравоохранения Калифорнии никогда не проходило через закон об административных процедурах. Так что нет, вы не можете уволить кого-то за это. Ни в коем случае. А то, что сделал Майкл, ваши зрители должны это услышать, Такер. То, что сделал Майкл, это то, что мы все должны были сделать в Калифорнии, когда началась вся эта пандемия, а не подчиниться. Вы заставляете меня хотеть вернуться в штат. Вы оба. Спасибо вам за то, что вы сделали. Майкл, я должен спросить вас, как вы себя чувствовали. Калифорния, я был там вчера, 550 долларов за галлон бензина. Так что вам нужно зарабатывать деньги, чтобы просто жить там. Все дорого. Вы только что отказались от дохода. Вам было хорошо от этого или нет? Крайслер, я езжу на Крайслере 79 -го года выпуска. Я совсем не чувствую себя хорошо по этому поводу. Он не очень хорошо расходует бензин. Нет, это не так. Но чувствовали ли вы, что стоило потерять деньги, чтобы сделать заявление? Конечно, да. Если бы все торговцы решили, что я больше этим не занимаюсь, работа перестала бы выполняться, и все изменилось бы. Посмотрите, что сделали дальнобойщики в Канаде. Именно так, именно так. Мы выясним, кто является основными сотрудниками. И я надеюсь, что они начнут это делать. Майкл и Трейси, вы действительно сделали мой вечер незабываемым. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили нас, Такер. Спасибо вам. И так, как мы уже сказали, люди, которые действительно увлекаются массовостью, особенно за ее пределами, большинство из них учились в колледже. Все они учились в колледже. Они вам все об этом расскажут. Дилан учится в Боудоне, я был так впечатлен. Так что они знают достаточно. Они умеют читать. Они не беспокоиться о ковиде. Почему они все еще это делают? У нас есть наука, которая дает ответ на этот вопрос. Новое исследование, проведенное в Южной Корее, показало, что люди, которые физически непривлекательны, с большей вероятностью будут продолжать носить маски для лица в эпоху после ковид. И, возможно, действительно в связи с этим, вот аудитория в студии Стивена Колберта на днях вечером. Я пришел к вам сегодня вечером с легким сердцем, потому что Белый дом наконец объявил, что планирует положить конец чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения из-за ковид в мае. Примите это, ковид. Мы победили вас. Засуньте это себе в нос и поверните пять раз. Мы ждали этого очень долго. Я хотел бы, чтобы вы видели улыбки на лицах моих зрителей. И я бы тоже хотел этого, потому что они все еще в масках. «Представьте себе, что вы смеетесь над наименее смешным комиксом в Америке, вы должны быть морским котиком, а не морским котиком». Даган Макдауэлл – один из ведущих, главный специалист Fox Business Network и очень умный человек. Мы рады видеть ее сегодня вечером. Большое спасибо, что пришли. Так что, возможно, это ответ на вопрос. Вы думали, что эти люди невротики. Может быть, они просто отвратительны. Возможно. Но, видите ли, я думаю, это говорит о том, что если вы носите маску и являетесь здоровым человеком, это больше говорит о том, что с вами не так внутри чем о том, что с вами не так снаружи. Right. Здесь сказано, что вы невыносимый, лишенный чувства юмора-ругатель. Здесь говорится, что я ярая поклонница Стивена Кольбера, что я, вы, они заставляют вас ходить в этот театр, по крайней мере на этой неделе. Вы должны быть полностью вакцинированы и носить маску, чтобы пойти в этот театр, потому что… И это указано в рекомендациях. Там сказано, что если уровень общественного риска в округе Нью-Йорк средний или высокий, вы также должны носить маску. И мне нравится тот факт, что в аудитории есть люди, одетые в особенно тканевые маски, которые не работают. И опять же вопрос в том, работают ли эти маски вообще. Но на этой ноте в Южной Корее, где проводилось это исследование, они только что отменили запрет на ношение масок в помещении в Южной Корее. Но есть некоторые аргументы в пользу того, чтобы время от времени носить маску. Знаете что? У вас герпес. Может быть, я захочу надеть маску. Или если у вас шаткие зубы, и вы наденете маску, и если кто-нибудь посмотрит на ваш торговый центр и скажет «О, Борис Джонсон, когда увидит ваши зубы», то, может быть, вы захотите иногда надевать маску. Но Я оставляю маски на случай, когда мне сделают ринопластику, когда я ограблю винные магазины и когда присоединюсь к чаепитию во время беспорядков. Но в остальном я чувствую, что в них нет никакой необходимости. Нет, но если бы кто-нибудь потащил меня посмотреть на Стивена Кольбера, я бы предпочла вздремнуть на тротуаре, прежде чем пойти в этот театр в маске. A mask. И, кстати, когда вы все время носите маску, у вас появляются ячменя и кисты на глазах из-за бактерий. И это приводит к чрезмерной активации ваших сальных желез. Просто небольшой совет для сегодняшней аудитории. Это отвратительно. Интересно, каков уровень заболеваемости миокардитом в его аудитории. Бьюсь об заклад он жарко, просто угадайте. Дэвид Макдел, рад видеть вас сегодня вечером. Большое вам спасибо. Так что, если вы думаете, что речь подвергается нападкам, вы не знаете и половины из этого. Министерство юстиции Байдена пытается надолго отправить в тюрьму человека, который высмеивал Хиллари Клинтон в Твиттер. И этот человек при прочих равных условиях отправится в тюрьму за насмешки над Хилари Клинтон. Теперь это преступление. Это не должно быть преступлением. Одно из самых возмутительных нарушений гражданских прав в нашей современной истории. Адвокат этого человека присоединяется к нам следующим, чтобы объяснить, что происходит. Почти никто не обращал внимания на ранние действия администрации Байдена. Байден вступает в должность, и СМИ весь следующий год говорят о том, какой Байден великий. Поэтому мало кто замечает, что всего через неделю после инаугурации президента в январе 2021 года ФБР Байдена арестовало 31-летнего мужчину из Вермонта по имени Дуглас Маки. Так вот, согласно обвинительным документам Министерства юстиции, преступление Маки заключалось в том, что он высмеивал Хиллари Клинтон в интернете за четыре года. За четыре года до того, как его Маки создал интернет-мем, в котором пошутил, что можно проголосовать за Хиллари Клинтон с помощью текстового сообщения. Ни один человек в Америке и Министерство юстиции не проявило иного мнения, не верил, что Маки говорит серьезно. Или что вы можете проголосовать за Хиллари с помощью текстового сообщения. Он не подрывал демократию. Он называл избирателей Хиллари глупыми. И Министерство юстиции это знает, каждый человек это знает. Шутки это не преступление. Но администрация Байдена пытается отправить Дугласа Маки в тюрьму на долгие годы. Мы уже год пытаемся поговорить с одним из его адвокатов, потому что это одно из величайших безобразий в этой истории. Джеймс Лоуренс – один из адвокатов Дугласа Маки, и мы рады видеть его сегодня вечером. «Мисс Лоуренс, большое вам спасибо, что пришли». Это такое очевидное нарушение первой поправки. Это так явно тоталитарно. Как это дошло до такого в судебной системе? Прежде всего, спасибо Такеру за то, что пригласил меня обсудить это важное дело». И, как мы утверждали в судебных документах, мы считаем, что это судебное преследование. Представляет собой значительную эскалацию правительственного регулирования свободы слова под знаменем борьбы полиции с так называемой дезинформацией. И Такер действительно, вы один из первых общественных деятелей, один из самых выдающихся людей, критиковавших Твиттер за то, что он дезинформирует людей из-за так называемой дезинформации. Но я не думаю, что даже вы могли бы подумать, что кому-то грозит федеральное преследование или потенциальный тюремный срок из-за предполагаемых мемов. Вот в чем проблема. Правительство говорит, что это дело касается избирательных прав. Но, как мы уже утверждали, правительство не утверждало, что ни один человек не проголосовал в результате предполагаемых мемов. Поэтому мы считаем, что это дело относится к сути первой поправки, и действительно, независимо от того, что вы думаете о рассматриваемом содержании, все в этой стране такер, Левые, правые, центристы и все политические убеждения между ними должны быть обеспокоены тем, что происходит в этом случае. Итак, вопрос в том, что вы можете сделать. И есть две вещи, о которых я хотел бы сообщить вашей аудитории. Во-первых, фонд правовой защиты Дугласа Маки можно поддержать, войдя в систему MemeDefenseFund.com, и во-вторых, и это действительно самое главное, Такер, мы просим вашу аудиторию молиться. Молитесь за Дага, Молитесь за команду защиты, молитесь о том, чтобы справедливость восторжествовала. Что касается Дуга, я могу сказать вам, Такер, у него большая вера в Бога. Он также верит в нашу систему суда присяжных, которую наши основатели дали нам в о правах. Я также могу вам сказать, что для меня большая честь быть в команде его защиты. Я просто хочу внести полную ясность в одну вещь. Вы это сказали, я это сказал, но я просто хочу повторить это. Администрация Байдена не показала, не задержала ни одной жертвы этого такт, так называемого преступления этой шутки. Так, если жертвы нет, то как же это преступление? Я в замешательстве. Но вы же адвокат. Позиция правительства – это всего лишь заговор, и намерение вмешаться в чье-либо право голоса достаточно в соответствии с законом, о котором идет речь в данном случае женского спорта не хватало. Теперь либералы говорят вам, что проблема женского спорта в том, что в нем слишком много женщин. Разве не достаточно парней, одетых как женщины? На этот раз они охотятся за женским толканием ядра. Международная спортивная организация World Athletics рассматривает возможность того, чтобы разрешить мужчинам соревноваться с женщинами в толкании ядра. Амелия Стриклер, одна из лучших женщин-толкательниц ядра в мире, чемпионка Великобритании по толканию ядра, хотя она американка. Она присоединяется к нам сегодня вечером, чтобы ответить. Я очень ценю то, что вы пришли сегодня вечером. Очень немногим спортсменам хочется говорить, об этом публично. Вы исключение, так что мы благодарны вам за это. Как вы на это реагируете? Я думаю, что многие люди действительно неохотно решают эту проблему и действительно защищают женский спорт только потому, что у них есть контракты, спонсоры. Я знаю, что агенты людей для эффекта сказали им не говорить об этом, чтобы не рисковать, знаете ли, каким-либо, знаете ли, ярлыком гомофобии по отношению к ним. И дело, конечно, не в этом. Речь идет просто о защите женского спорта. Конечно, нет ничего гомофобного по определению в том, чтобы хотеть женского спорта для женщин. Как люди, с которыми вы соревнуетесь? Мир толкания ядра должно быть довольно мал. Вы на вершине, вы должны знать всех. Каково их мнение, других женщин-толкательниц ядра? Все, с кем я лично разговаривала, полностью согласны с этим. Мы должны защитить женскую категорию. Любой, кто хочет идентифицировать себя как женщину, во что бы то ни стало, пожалуйста, пожалуйста, занимайтесь спортом. Но мы просто должны защитить женскую категорию, чтобы биологические мужчины не забирали эти рекорды, эти медали, спонсорство и так далее. Мы должны сохранить это для женщин. Из всех видов спорта толкание ядра кажется тем, которое вы должны приберечь для мужчин и женщин, потому что это, конечно, в какой-то степени силовой вид спорта для верхней части тела. Структура костей имеет значение, мышечная масса имеет значение. Что бы произошло, если бы мужчинам разрешили соревноваться в толкании ядра? Я лично думаю, что мы увидели бы новый мировой рекорд. Мировой рекорд в толкании ядра в настоящее время уже имеет много клейма позора, связанного с потенциальным употреблением допинга. Так что было бы довольно важно установить новый мировой рекорд, когда мы все еще так далеки от него. Да, так что это сделало бы спорт менее законным, похоже на то, что вы говорите. Да, я так думаю. И, очевидно, отнимает бесчисленные возможности у других женщин, которые так много работали, чтобы быть там. Да. Амелия, я действительно благодарен вам за то, что вы согласились прийти сегодня вечером. Я знаю, что это, по крайней мере, рискует вашей репутацией, но это важно. Так что большое вам спасибо. Нет, да, спасибо, что пригласили меня. Это так важно для меня и для стольких женщин во всем мире, так что это совсем не проблема. Аминь. Спасибо. Значит, вы помните, что самое лучшее в ТикТок – это видео-день в жизни сотрудников крупных компаний, обычно нетронутых, хвастающихся тем, как мало они работали. На самом деле они ничего не делают. Они проводят много времени в комнате для медитации и подтягивают дорогой кофе. Вот, например, один сотрудник Google. Один день в моей жизни, работая в офисе Google в Лос-Анджелесе, я всегда беру немного конфет на стойке регистрации, прежде чем войти. Раньше это была старая вешалка для самолетов, поэтому украшения, свисающие с потолка, выглядят как прилетающий самолет. В следующий раз я пройду мимо этих художественных инсталляций. Это действительно хорошая фотосессия. Здесь так блестяще и красиво. Мне нравится, что многие наши комнаты оформлены в тематическом стиле. Тогда я возьму два моих любимых напитка, зеленый чай и кокосовую воду. Затем я пойду наверх и съем что-нибудь на обед. У них всегда есть пицца и множество разных овощей и мяса. Еда всегда действительно вкусная и, конечно, все, что вы видите в офисе, бесплатно. Выходя из кафе, я столкнулась с дуглером, который занимается поиском собак, и направилась к массажным креслам, чтобы завершить свой день. Дайте мне знать, что вы хотите увидеть дальше. Она не может винить детей, которые сняли эти видео. Они дети и их работодатели сказали им, что работа – это пить кокосовую воду и бесплатную пиццу в тематической комнате после массажного кресла. И поэтому они сняли это на видео. Но кто, по-вашему, был первым человеком, уволенным этими компаниями, когда наступил экономический спад? Такие люди, как эта девушка, были уволены. Увольняется много технических работников. Поэтому, имея это в виду, мы подумали, что сейчас самое подходящее время проконсультироваться с Джей Пи Сирсом, нашим другом. У него есть свой собственный день видео жизни на ТикТок. Он комик, очень умный человек. Джей большой, Спасибо, что пришли. Вы удивлены, увидев, что многих из этих звезд ТикТок уволили. Такер первый уволен. Здорово быть здесь с вами, на CNN, и извините, я опоздал. Я только что вернулся с съемки, но тренируюсь, и я немного обижен тем, что этих людей, которые ничего не производят, увольняют. Я не понимаю бизнес-модель. Она явно основана на фашизме. Но я должен сказать, что увидев эти тикток, честно говоря, они вдохновляют меня, потому что я понял, что прожил свою жизнь как дурак. Я появлялся на работе и выполнял кое-какую работу, но я понял, что действительно могу переломить эту тенденцию и придумал, как я мог бы меньше работать и больше баловать себя. И я действительно снял собственные видео на ТикТок о своем рабочем дне, надеясь, что смогу вдохновить других работать немного меньше, чтобы помочь этим компаниям. И, hey, ребята, как вы знаете, я работаю в крупнейшем агентстве по проверке пакетов крупных технологий Кремниевой долины. И я подумал, что сегодня я просто проведу вам экскурсию по нашему офису. Давайте взглянем. Комфорт — это, пожалуй, самое важное в работе здесь, потому что, если вам некомфортно, это буквально даже небезопасное пространство. Пахнет фальшивкой точно так же, как и наши факты. А вот здесь вы можете видеть, что это похоже на компьютер или что-то в этом роде. Я даже не знаю, что он делает. Компания установила для меня целую аркаду, потому что я этого потребовал. Компания также недавно привезла это пианино, потому что трое наших сотрудников идентифицируют себя как Рэй Чарльз. Не хочу показаться ябедой, но компания предоставляет людям книги для чтения. И это, очевидно, микроагрессия против неграмотного сообщества. А в кафетерии нам всегда предоставляют еду, потому что никто из нас на самом деле не знает, как себя прокормить. И это, конечно, бесплатно. А затем, как только люди накормят меня так, как им положено, мне нравится сидеть здесь, в зоне среднего безопасного пространства со своим компьютером, чтобы я мог в основном общаться с людьми вместо того, чтобы делать свою работу. Я даже не знаю, как войти в свою корпоративную электронную почту. Поэтому я думаю, что вы тот, кого Тони Фаучи назвал бы незаменимым сотрудником. Действительно незаменимым. Но теперь понятно, почему этих сотрудников увольняют. Мир, в котором, как я думал, мы живем, таков. Если вы хотите быть ценным для компании, может быть, вам следует приносить немного пользы. Я не знаю. На нас оказывают давление, чтобы мы это сделали. Мне действительно жаль этих детей. Как будто они приходят с какой-то бессмысленной степенью из какого-то дурацкого колледжа, а их босс говорит «От кокосовая вода в массажном кресле». Я думаю, они действительно думали, что это экономия. Да, кто бы мог подумать, что степень в области гендерных наук и их местоимения синего и других цветов не окупаются. Но я скажу вам, Такер, со всей искренностью, я действительно верю, что сотрудники, которым нравится идея такой работы, не должны быть частью моей должностной инструкции. Я думаю, что их грабит, потому что я смотрю на свою жизнь, на все прекрасное, что у меня есть, и на то, как я самореализуюсь. Это результат тяжелой работы. Я согласен. Я полностью согласен. И я бы никогда не стал выполнять тяжелую работу, если бы в этом не было необходимости. Рад вас видеть. Один из наших фаворитов. Большой спасибо. Мы сейчас вернемся. В ноябре 2022 года рухнула криптовалютная биржа X. Миллиарды долларов мгновенно исчезли. Генеральному директору Сэму Банкману Фриду было предъявлено обвинение, но почти 10 миллиардов долларов, которые он украл, были потрачены впустую на недвижимость, наркотики и демократические компании. Это может быть крупнейшая афера всех времен. Оригиналы Такера Карлсона. Мошенничество, банкротство, мошенничество. История X сейчас транслируется на канале Fox Nation. О, сегодня вечер пятницы. Время вечеринки. Мы здесь. Я просто шучу. Увидимся в понедельник. Желаю вам наилучших выходных. Те, кого вы любите.